веселенькая покажем и ну, да. thank you yeah, thank you Так, а вот на вот это вот обратите внимание, да, вот нам же как говорят, что якобы в роддомах там злые э, эти э, всякие там э, акушерки, э, гинекологи и прочие эти самые, да, вот младенцев там сворачивает голову целенаправленно, да, уже вбили, вот, и в это сознание там слева направо крутят или еще каким-то образом, в общем этот Атлант Атлант, атлант этот это, это срывает, да и все такое прочее. Вот смотрим собачка, вот ее никто не доставал, акушеры всевозможные, да не крутили и Атлант. Вот наблюдаем вот эту вот картину и слушайте даже вот это слышно. А <смех> что это собаки, было? Аж прояснение такое, да? Так может быть это не потому, что там скручивает Атлант. Может быть вообще в этом мире вот эта задница целенаправленно запрограммирована самим вот этим создателем. Яхвы там или как угодно его называть. Вот, что вот даже, видите, собака, как собаки рождаются? Да просто, как правило, они без хирургического и без этого самого э, медицинского вмешательства. Собака эта, да сучка, опоросилась и все такое прочее. Все, Беспроблемно. Но оказывается, блин, елы-палы, это самое, как-то вот это, крепление этой самой головы, Ре даже уэ. не на вертикальном этом туловище, а на таком горизонтальном. Тоже как-то не особо продумано. И вот надо вправлять, оказывается. Аж в глазах прояснилось у И собаки. Типа, что это было? на Какое мнослойное вранье кругом. Насколько мир испаскужен, загажен. Ну как вот можно, начиная с первого этого самого вопроса. Не поганьте речь русскую там этим. Как? Ну поймите, как. Если мир извращен совершеннейшим образом, ну, изу... изувечен, можно страшно, сказать. Страшно просто извращен, страшно. Как Олег, вот? Ян, это получается, вот, если берем во внимание то, что вот это все вот, материальное произошло, ну, примерно в 70-х условных годах, вот этих вот, ну, примерно вот так вот, и... Получается, оно недоработано просто было. Либо на тяп-ляп, вот так вот. Ари и так сойдет, короче, запускай в продакшн. И получается оттуда вот такая вот несостыковка получается. И нам, как этим, ну, разработчикам, тестерам, ну, как хотите, называйте, ну, получается, необходимо вот эти вот все несостыковки исправить, как бы, вот так вот. Ну, конечно, надо разработчику по мозгам надавать и конкретно за такую эту каутку. Передаю микрофон. Да, Миша, благодарю. Я вижу это немножко согласен практически полностью с тобой, да. Тоже ж такие идеи посещали. Вот. Дело в том, что, понимаете, мир задуман очень даже неплохо. Но некоторые моменты, я не знаю, когда и кто каким образом вмешался. Но вот обратите внимание, да, для управления нашим миром были поставлены вот эти вот, ну, которых я называю индейцами. Или там, допустим, некоторые говорят, что, допустим, все эти э, политбюро ЦК КПСС, если кто это помнит еще, да, что это были э, некие такие, то ли клоны, то, би, то ли биороботы, биороботы, то ли ну, это да. были киборги, киборги. Вот, как говорит этот Тюняев, да. Вот понимаете, вот, если, если бы да, разобраться таким образом, что, как в русской поговорке, каждый сверчок должен знать свой шесток. Вот если бы это было расставлено правильно, мир бы этот крутился бы прекраснейшим образом. Чтобы подонки не были у власти, а у власти поставили конченых подонков. Просто конченых подонков. Шляхов еще говорит о чем? В каждом государстве есть Министерство обороны. Войны э, без конца без конца идут, продолжаются, только усиливаются. Ни у кого нету Министерства нападения, как он говорит. У всех министерства обороны, а войны кто-то, сука, начинает. Вы понимаете, вот эти вот все время, вот эти вот парадоксы. И если внимательно разбираться с устройством нашего мира, выясняются вот такие нюансы, которые я не могу только определить. Это было изначально заложено при. Запуски этой матрицы условно говоря Мина такая. Вот, да, мины эти расставлены или это кто-то сделал ввиду того, что время не существует внес вот эти вот целые, даже не сеть коррективов а невероятное количество изменений, которые извратили Искажений. весь этот мир просто перевернули как бы наизнанку, понимаете белое сделали черным или по крайней мере заморали его Разумное сделали дегенеративным, красивое признали ну, неприятным, понимаете о чем я говорю? Вот такие вот эти вот вещи. Вот. И это надо восстановить. То, что многие вещи изначально были настроены на то, чтобы в Советском Союзе как минимум люди жили в проголодь, это целенаправленно. Этот вопрос я изучил должным образом, даже круче, чем купцов. Вот такие пироги. Поэтому, опять же, ну, опять, с нас это не снимает, эту ответственность. Раз мы воплотились в этом мире, значит, мы должны его довести до ума. Это в наших силах, что мы и делаем. Когда из, в, в этом моменте, здесь и сейчас, в этом настоящем мы эти вопросы задаем, как-то получается у нас некоторые прорабатывать, и они э, во все стороны-то, как эти круги по воде, Расширяются, прошлое меняется, что-то изменяется, какие-то нюансы, какие-то фоточки, какие-то события. Соответственно, мы э, священно действием, новым созидательным миром э, творим-то и будущее. Вот, поэтому это в наших силах. Вот эти вот искажения, эти мины, вот, когда они там заложены? Изначально или постфактум, когда мир запустился какой-то зловредной силой. Нам в наших силах их, эти мины устранить, разминировать. Да, то, как, к сожалению, это очень утомительно. И порой такое уныние настает, да, что вот, вот поймите, это-то самое, да сколько, 29 зрителей. А должно быть 29 миллионов. И должны все сидеть с открытыми ртами и внимать к этому, как вот буквально там с небес какой-то э, рокопера какая-то, да, или какой-нибудь там этот самый любим транслирует там какого-нибудь Ешего Аноцри. Вот, потому что то качество, тот уровень подачи информации, знаний и даже ведания, которые мы транслируем, нигде ничего похожего не говорят. Во всяком случае, правдиво. Мы находимся, безусловно, в поиске, потому что мы не можем стопроцентно гарантировать, что это абсолютно правильно. Вот Вполне возможно, что какие-то нюансы изменятся, и мы будем говорить немножко другими... Словами, но не из-за того, что мы переобуемся, а из-за того, что мир поменяется и вскроются новые пласты чего-то, и мы. Но белое черным я называть никогда не буду. Я не буду. Вот этих вот палачей, которые над нашим миром издевались, да? Сказать, а, ну так это заслуженно Жудакое они, детство. они Я такие, понял, да, и гениальность мы поняли, они такие продвинутые, что это все нормально, все, что произошло с многими вариантами, многими измерениями, многими мириадами живых существ, которые замучили и умерли. Это все тогда, да, это Я надеюсь, правильно. что как вот Кремль начал к нам поворачиваться, не смело так, и опять же, туда-сюда, туда-сюда, как проститутки, туда-сюда крутятся, да? Вместе с этой специальной операцией, да, вот. Если будут появляться там свароги, твороги и прочие перуны, и начнут переходить на нашу сторону и что-то реальное делать, я этому тоже обрадуюсь. Но я никогда не, не признаю, вот я сейчас, может, зарок какой-то излишний даю, я никогда не признаю вот это вот, то, что с нами вот это вот проделывали. Ушли куда-то в сторону, подставив... Более слабых, да, как в свое время Великий Пу говорил, а мы постоим за спинами женщин и детей, восемь с половиной лет стояли за спинами, как это можно терпеть? Батька Перуни 40 тысяч лет назад пролетел, сказал, вам здесь пиздец, а я полетел. Держитесь Денег нет, всего. но вы держитесь, у меня нету запасных этих виман, и я, блядь, не хочу для вас, чтобы вас отсюда забрать, вот, и вообще не оставляю тут виманы для того, чтобы вы сели и улетели, да. Вот, кто хочет, конечно. Когда припрет совсем. Вот. Когда совсем будет туго. Вот. По поводу изменения, Миша пишет. Вот вам и Мандела, только в здравом варианте. Ну, что мы Да, по-любому. Это... По или мы это сделаем, или... Ну, не то, что нам грош цена. Ну, мы просто не выживем. Ну, просто не выживем. Ну, вот. Выход только один. Э -э вот, только двигаться, развиваться, помогать друг другу просветляться все больше можностями по сути все равно при всем том что я ну, ныне эпизодически наступает большое да, при всем том что не особо пинцетно не особо прекрасно мы живем но все равно лучше вот понимаете я все равно не сменяю не сменю вот это вот Юность свою какую-то, да, ну, нищенскую, там, трали-вали, но с вот этим незнанием, да, до, до этого да. уровня, которое мы вот докопались сейчас, я все равно не променяю. Не променяю я то, что я вот осознал в этом мире, на уютное, тихое незнание. Ну, как вот этот подонок Сайфер. в матрице. Как? Сайфер. Сайфер это, да, вот, который там согласился потереть память, и вот, чтобы он ничего не помнил, и все было якобы зашибись. Нет, никогда не соглашусь. Вознесу. Ваня, кстати, к нам присоединился. Говнокодеры написал. Серьезный Сэм. Новый термин. Биоклоуны. Ну, мы вот тут там биороботы, киборги. Тоже классно. Серьезный Сэм. А у нас и вариантов нету. Только вперед, вверх, к свету, к правде, справедливости, во благо. Ну вот, Алеша нам повторит, да. Михаил Маленков. О, в ухе засвистело в левом. Хорошо. Светлана Одинцова. Время настанет, всем по Манделе достанется сполна. Да, это нужно. Справедливость. Без справедливости никак. Вот. Без правды тоже никак. Вот. вот все самое главное, на чем Русь стоит настоящая. Правда и справедливость. Ну и конечно, это самый честь, достоинство, вот это все это дело, совесть. Вот. Но обязательно по правде, как бы не было обидно. Вот. Так, ну Давайте чуть повесело, потом на картинке перейдем. Так, ну тут, по-моему, даже. Я тут можно еще скажу больше? Да, так, да, конечно, а, Миша. Вот этот вариант даже, что мы еще обсуждали, вот это, что мы находимся, ну вот это наше мироздание, вот это, на дне.. на самом дни еще этой первичных материй океана, вот это, что исследовательское содно, вот это что было, мы хм. же этот вариант тоже прорабатываем. А какой из них настоящий пока не знаю но то что действительно меняется оно все подряд это факт есть и то что ну, следствие наших действий ну, проявляются имеется в виду, вот это все летие вот это что пытаемся активно задушить пытаются но болтым на всю морду и летие будет во всем и вот эти изменения в мире тоже что такие пироги тут ну, мы тоже исследуем и понять пытаемся такие пироги передаем играть. да миша благодарю Благодарим, благодарю миша. вот и мы очень рады что у нас такие здравые соратники такие надежные вот одно только сожаление да что такого уровня соратников мало и те которые были рядом да и тоже были достаточно продвинутые вот, к сожалению, очень много сдулось уже, да, вот, а если представить бы, вот, те, с которыми вот мы изначально общались, да, вот, высокого уровня души, вот, которые, к сожалению, сейчас с нами не взаимодействуют, а, возможно, даже и противодействуют, вот, селища была бы неимоверная, и мы бы могли значительно более э, серьезно продвинуться. Ну, увы, ах. А там как в старом анекдоте, обидно, да? Да, обидно, конечно, но что э, поделаешь, никого не, нельзя заставлять. Так, вот волчок тут вот чудит. смотрите, видите, вот какой этот самый, да, прикольный волчок, э, развлекается, да, познает тоже мир. тут звук собственно говоря не нужен этот самый это просто камера наблюдения какая-то установлена но вот видите вот у этого волчонка полное понимание того что его снимают И он кривляется он работает на камеру вот как актер выдрючивается как какой-то ну больше, больше на кота все-таки похож вот даже не на собаку вот на какого-то котея игривого да. работает на камеру буквально как актер как актриса это просто неописуемо. Прекрасно все осознают, прекрасно понимает, да. как это может быть. Михаил Маренко. У меня собаки также балуются, когда хорошее настроение. Да, очень похоже Тоже. Как вот это живое существо может понимать, что есть технологическое какие-то устройства. Здесь же человек не торчит, какое-то устройство стоит, да. И вот он перед ним играется. И вряд ли он какое-то отражение видит. Неописуемо. Там, по идее, глазок -то. маленький. Ну. Неописуемо. это что-то это означает же? Шариф онлайн-21. Здравия! Приветствуем. Приветствуем. Андрей Мурзин. Приветствуем. Батька Перун, всего хорошего вам. Хорошего настроения. Держитесь здесь, я полетел. Вот так примерно. Так, ну давайте.